Сергей, здравствуйте. Я и Саша. Саша конструктор, а я Владимир, директор предметов. Мы в отделе сбыта. Вот наш отдел сбыта. И сейчас начали с простого. Я не знаю, в какой сейчас... Начали с простого. Сделали вот такие переходники. вот 10 штук, пока, если, если хватит. Вот. вот, смотрите, в этот рукав 3,2. Он легко вставляется. Он достаточно легко вставляется. И после... Вот ответная деталь, вот так, отлично, все, вот такой вам будет, единственное, что сначала вы сказали, что полтора метра длина шланга, а потом, я так понимаю, своим товарищам, которые, для которых продавали, разослали, там они пишут от двух до трех метров, ну, уточните еще раз, скажите, какую длину мы такую сделаем, вот все что хочу сказать, вот так будет.